Apple тестирует iOS 10.3.3 на протяжении довольно длительного времени, однако недавно компания выкатила очередную пятую бета-версию для разработчиков и простых смертных для таких, как мы с тобой. Сегодня я расскажу тебе и твоим друзьям о нескольких интересных моментах в iOS 10.3.3 бета, из-за которых ты просто обязан обновить свой iPhone или iPad на данную бета-версию операционной системы. Привет! Ты смотришь, как... Канал Apple Finder, устраивайся поудобнее. Погнали! Про новые обои, которые появляются после апдейта у пользователей iPad Pro, ты и так я думаю, без меня знаешь. Однако, если ты желаешь, ты можешь без проблем скачать их на свой айфончик, например, из моего паблика ВКонтакте, ссылочку на который я оставил в описании под этим роликом. Сама по себе 10.3.3 не принесет пользователям абсолютно никаких нововведений, обновление коснется лишь каких-то системных исправлений и улучшений. Что изменили еще? В целом прошивка взбадривает устройства и делает их работу чуточку быстрее и стабильнее. За счет этого наши с тобой iPhone и iPad работают намного плавнее, шустрее и так далее и тому подобное. Но ключевой фишкой новой iOS 10.3.3 Beta является повышение автономности iPhone и iPad. Я знаю, что у Apple это стало неким локальным мемом, мол, через каждое обновление автономность обязательно портят, что-то с ней делают, ломают это Д и т.п. Однако в этот раз сделали все действительно по красоте. И ты не поверишь, я был действительно удивлен. однако в этот раз после обновления на бета-версию мой 7 Plus не то чтобы стал работать быстрее, шустрее т .д. и т.д. и т.п. Он стал реально доживать до вечера, с самого утра и... Этот факт реально порадовал меня, серьезно. Помимо проблем с ускоренной разрядкой аккумулятора, 10.3.3 также исправляет такую ошибку или баг, опять же, как нагрев аккумулятор или же опять батареи устройства. Некоторые подписчики, например, спрашивали меня, блин, помоги, айфону, я не знаю, там 3 месяца после апдейта до 10.3.2 жутко греется, даже при просмотре твоих видео на ютубчике. И я им советовал ставить 10.3.3, сам был в шоке после того, как у них все баги с аккумулятором и батареей в целом... Пропадали. Действительно круто. Хорошо. Чувствую, ты уже хочешь установить эту бета-версию на свой iPhone или iPad. И ты знаешь, я был опять же действительно удивлен, но все как всегда просто. Переходишь по ссылочке, которую ты найдешь в описании под этим роликом, и устанавливаешь специальный профиль конфигурации в настройках на свой iPhone или iPad. Далее ты обязательно перезагружаешь свой девайс. И как это было в Впрочем, с установкой iOS 11 все твой смартфон или планшет сам тебя попросит это сделать в диалоговом окне. И ты ни в коем случае не должен отказываться от этого. Далее, после пробуждения устройства, ты заходишь в настройки, основные, обновления ПО и ждешь, пока загрузится iOS 10.3.3 Beta 5 на твой iPhone или iPad. Если после перезагрузки файл с прошивкой сразу же не появляется, не нужно ни о чем беспокоиться. Подожди минут 5-10 и каждый раз на протяжении этого времени перезагружай приложение настройки и пробуй заходить в обновление ПО o до тех пор, пока ты не увидишь файл с прошивкой для обновления на бета версию iOS DC Я надеюсь, что данный ролик тебе действительно понравился и если это так, тогда помоги мне его сделать популярным. Тебе будет действительно несложно, это займет у тебя всего лишь, ну, от силы секунд 15-20, не больше. Поделись им со своими друзьями и родственниками во всех социальных сетях, где ты зарегистрирован. Ну и если ты сейчас там с другом или подругой своей переписывался, то кинь эту ссылочку им, пускай они обязательно посмотрят, подпишутся, поставят лайсик, ведь им, как говорится, не сложно, а мне будет по-настоящему приятно. До скорого, пока! Честно скажу, я немного заскучился по формату, когда нужно выдвигать стол, ставить микрофон, макбук, настраивать софтбоксы, плюшевого Андрюшу, конечно же, я не забываю, что-то делать, вот так вот светиться перед вами. И, знаете, это действительно классное чувство, как будто вот что-то новое, но при этом прямиком из прошлого. И напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам старый формат или играться с чем-либо дальше, потому что, ну вот, блин, серьезно, я получаю кайф от того, что я вот так вот сижу перед столом Мне комфортно Черт, И это действительно круто, серьезно